Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики агрегатов для непрерывного приготовления теста. К этому виду оборудования относятся тестоприготовительные агрегаты, состоящие из комплекса аппаратов и машин в которых осуществляется последовательный процесс дозирования ингредиентов, замес, брожение опары и теста. Применение тестоприготовительных агрегатов позволяет полностью механизировать и автоматизировать процесс приготовления теста. В зависимости от характера приготовления теста, существующие агрегаты разделяются на две группы – агрегаты для порционного приготовления теста и агрегаты для поточного приготовления теста. Рассмотрим агрегаты для порционного приготовления теста. В этих агрегатах замес опары, закваски и теста производится отдельными порциями или непрерывно. Ображение осуществляется отдельными порциями в емкостях, установленных стационарно или вращающихся вокруг собственной оси, или емкостях, установленных на жестком кольцевом конвейере. К агрегатам для порционного приготовления теста относятся бункерные агрегаты системы Гатилина, большой и средней мощности, агрегаты И-8 ХАГ-6, l 4 ХАГ-13, РМК, кольцевые агрегаты инженера Марсакова, Бункерные агрегаты в зависимости от вида технологического процесса бывают двухбункерные и однобункерные. Однобункерные агрегаты выполняются с вращающимися и стационарным бункером с верхним и нижним заполнением бункера. Перед тем, как рассматривать конструкции бункерных тестоприготовительных агрегатов, рассмотрим темы компоновки однобункерных агрегатов на площадках хлебозаводов и кондитерских фабрик. Схемы компоновки представлены на слайде. Горизонтальная схема рисунок А компоновки осуществляется на булочно-кондитерских комбинатах и других хлебозаводов. Это позволяет монтировать агрегат в одном этаже и более легко обслуживать мессильные машины агрегата. С целью выбора оптимального варианта компоновки были проведены исследования. Результаты показали, что в процессе замеса температура опары увеличивается на 2-3 градуса Цельсия, при транспортировании замешанной опары в бункер на 2-3 градуса Цельсия, при Брожение опары в бункере, повышение температуры опары зависит от величины бродильной емкости. При емкости бункера 12-13 кубометров в процессе брожения опары прирост температуры составляет от 3 до 4 градусов Цельсия. А в бункерах меньшего размера 6-7 кубометров. 2-3 градуса Цельсия. Дальнейшее повышение температуры опары на 1-1,5 градуса происходит в процессе ее транспортирования на замес теста. При замесе теста и его транспортировании в воронку тестоделительной машины прирост температуры составляет 1,5-2 градуса. По схеме B. Миссильные машины подняты на площадку и находятся в средней части агрегата по высоте. При этом транспортировка замешанной опары осуществляется шнековым питателем по трубопроводу на высоту от 1 до 1,2 метра. Выброженная опара подается к тестомесильной машине на высоту до 2,5 метров а перемещение теста производится по горизонтальному трубопроводу. Прирост температуры при замесе опары составляет от 2 до 3 градусов. При подаче замешанной опары в бункер 2 градуса, в процессе брожения в бункере от 2 до 4. А при транспортировании выброженной опары из бункера в тестами сильную машину, 2,5 градуса. Таким образом, общее увеличение температуры опары при приготовлении в бункерных агрегатах при таком компоновочном решении может составить от 8,5 до 11,5 градусов Цельсия. Повышение температуры теста в результате замеса и транспортирования не превышает 2. Согласно смешанной схеме, представленной на рисунке В, мессильная машина для опары установлена на площадке, а тесто мессильное на полу. Такая же схема может предусматривать и расположение мессильной машины для замеса опары непосредственно над бункером для брожения. Рисунок Г. При этом свежая замешанная опара подается в бункер непосредственно через течку без шнекового нагнетателя. Поэтому механическая энергия на транспортировку опары не затрачивается. В этих случаях повышение температуры опары в процессе замеса составляет от 2 до 3 градусов. При брожении в бункере также от 2 до 3 градусов. При подаче выброженной опары в тестомесильную машину от 1 до полутора градусов тесто при замесе и транспортировании нагревается на 1,5-2 градуса, а температура опары при такой компоновке машин и узлов агрегата будет примерно равна от 5 до семи с половиной градусов. Вертикальная схема предусматривает компоновку всего оборудования на двух или трех этажах. При этом в случае предусмотрен минимальный расход механической энергии на транспортировку только выброженной опаре к тестомесильной машине. Увеличение температуры опары составляет при замесе от 2 до 3 градусов при брожении в бункере, а от 2 до 3 градусов при подаче в тестами сильную машину от 0,5 до 1 градуса. Опары а при такой компоновочной схеме равно от 4,5 до 7 градусов. Это общий нагрев Опары. При приготовлении в бункерном агрегате по схеме D. Температура теста при замесе повышается на 1-1,5 градуса. Однако при такой компоновке оборудования обслуживание агрегата значительно усложняется. Внедрение бункерных агрегатов непрерывного действия для приготовления теста позволяет не только механизировать выработку хлеба, на одном из самых трудоемких участков производства, но и значительно повысить экономическую эффективность производства, производительность труда, улучшить организацию производства и санитарное состояние, лучше использовать производственные площади. На хлебопекарных предприятиях различают следующие производственные схемы с непрерывным и с периодическим приготовлением теста. С подкатными дежами и с тестоприготовительными агрегатами. Дежевыми, бункерными, корытообразными аппаратами и тому подобное. С работой на густых и жидких полуфабрикатах и так далее. Рекомендуется на хлебозаводах большой и средней мощности применять тестоприготовительные агрегаты. А на предприятиях малой мощности машины стандарт с держами вместимостью 330 литров. Рассмотрим схему расположения тестоприготовительного приготовительного отделения. Расположение отделения зависит от схемы потока. Вертикальное или горизонтальное. Размещение силостного и тесторазделочного отделений. Оно может быть размещено в одном этаже с тесторазделочным отделением. Может быть расположено непосредственно над тесторазделочным. Или смещено в, верти в вертикальной плоскости с удобной передачей теста к тесто делителям. Заварочное и дрожжевое отделение могут находиться как выше теста сильного так и рядом с ним. В последнем случае заварку и жидкие дрожжи перекачивают в сборники насосом. На слайде представлена планировка тесто приготовительного отделения с агрегатами И8ХАГ-6 в компоновке с тесторазделочным и пекарными отделениями. Рассмотрим Тестоприготовительный бункерный агрегат большой мощности системы «Готилина». Он предназначен для приготовления ржатого и пшеничного теста двухфазным способом и применяется на хлебозаводах. Производительность по готовому формовому хлебу составляет до 100 тонн в сутки. В состав агрегата входит следующее оборудование. Два автомукамера 5 и 16. Два автоматических водомерных бачка 6 и 17. Две тестами сильные машины 4 и 15 с дежами, оборудованными откидными клапанами конструкции Ткачева. Два пяти секционных бункера 8 и 18. Первый. Для ображения закваски – Второй для брожения теста. Шнековый дозатор закваски 2, двухсекционный смеситель 14, дозировочная аппаратура 11, 12, 13 для воды, солевого раствора и хлебной мочки. Два насоса 1 и 10 для перекачивания разжиженной закваски. Каждый бункер имеет цилиндрическую верхнюю и коническую нижнюю часть и опирается с помощью обода на три ролика 9, два из которых являются ведущими. Внизу бункер закрыт диском, в котором имеется выпускное окно с шибером 3. Замес закваски производится в тестомесильной машине 4, в которую подается часть разжиженной ранее приготовленной закваски. Мука из автомукомера 5 и вода из водомерного бачка 7. После окончания замеса открывается откидной клапан 7 в днище дежи и закваска при вращении миссильного органа выгружается в свободную секцию бункера 8. В водную секцию выгружается замес из 4-х дешев вместимостью 600 литров. По окончании Загрузки секции в бункер поворачивается на 72 градуса. При этом под сильную машину устанавливается следующая свободная секция, которая загружается замешанной закваской. После периодического поворота бункера на 4-5 оборота заканчивается брожение закваски в первой секции, которая устанавливается под разгрузку. При этом открывается шибер 3 и выброженная закваска подается в воронку шнекового дозатора 2. Одна треть часть закваски дозатор направляет в первое отделение смесителя 14, а две трети во второе отделение. В оба отделения из дозатора 13 подается вода, а во второе из дозаторов 11 и 12. Солевой раствор и хлебная мочка Размешанная и разжиженная закваска из первого отделения Перекачивается насосом 1 для замеса новой порции закваски А из второго отделения закваска, смешанная с мочкой, солевым раствором и разжиженная водой Насосом 10 подается в тестомесильную машину 15 для замеса теста Одновременно с подачей закваски в дежутистой сильной машины поступает мука из Автомукамера 16 и вода из автоматического водомерного бачка 17. После окончания замеса открывается клапан 7 и тесто при вращающемся сильном органе выгружается из машины в свободную секцию бункера. В секцию загружается 4 порции теста замешанных в дежах. Затем бункер поворачивается на 72 градуса, направляя загруженную секцию на брожение и устанавливает под тестоми сильную машину свободную секцию. После поворота бункера на 4,5 оборота заканчивается брожение теста, которое выпускается через открытый шибер 3 в приемную воронку теста делителя 19. В процессе приготовления закваски теста, описанный выше цикл, повторяется непрерывно. Вся работа агрегата автоматизирована, а агрегатом управляет один человек с пульта управления. Бункерный тесто «Приготовительный агрегат средней мощности» БАГ20-30. Предназначен для приготовления ржаного и пшеничного теста двухфазным способом. Производительность агрегата по готовому хлебу составляет от 20 до 30 тонн в сутки. По принципу действия и устройству он аналогичен агрегату большой мощности. В состав агрегатов входит следующее оборудование. Два автомукомера 7, две автоматические дозировочные станции 5 для жидких компонентов, две реконструированные тестомесильные машины 8 типа стандарт, с откидным клапаном в днище дежи. Дозатор опары 9, установленный на тензодатчике. Два шести секционных бункера 4 для брожения опары закваски и 11 для брожения теста. Шнековый питатель 1 для опары и пульт управления. Каждый бункер опирается на три ролика 3. Два из которых приводятся от электродвигателя 2 мощностью 1 кВт и частотой вращения 930 оборотов в минуту. Поворот бункера после заполнения каждой секции производится на 60 градусов. Мука, вода... Дрожжи подаются в дежу 6 для замеса опары, которая после окончания замеса выгружается через клапанов днище дежи в свободную секцию бункера 4. После полного оборота бункера, выброженная опара через открытый шибер 12 выпускается в шнековый питатель 1, который по трубе 14 подает ее в дозатор для опары 9. Замес теста производится в деже 10 куда подается порция опары, мука из автомукамера 7 и жидкие компоненты из дозировочной станции. Замешанное тесто выгружается через открытый клапан в днище дежи в свободную секцию бункера 11 для брожения. После полного оборота бункера выброженное тесто через открытый шивер 12 подается в воронку тестоделителя 13. Вся работа бункерных тестоприготовительных агрегатов автоматизирована. Управление работой агрегата производится с пульта, предусмотрено как автоматическое, так и ручное управление. На пульте размещены два электрических командных прибора, кнопочные станции, сигнальная аппаратура и многопоточные переключатели. Настройка командных приборов производится по циклограмме. Дистанционный контроль температуры воды и жидких компонентов в дозирующих станциях, а также температура пара и теста осуществляется термометрами сопротивления или термопарами. На щите пульта управления расположены сигнальные лампы, фиксирующие работу машин. Габаритные размеры в миллиметрах 5910 на 5700 на 6900. Тесто-приготовительный агрегат и 8 h 6 предназначен для приготовления пшеничного и ржаного теста на большой густой опаре и большой густой закваске с интенсивным замесом теста и сокращенным периодом его брожения. Агрегат состоит из секционного бункера 4 для брожения опары, бункера 6 для теста. Двух тестомиссильных машин непрерывного действия 17 и 19 с автоматическими дозировочными станциями 2 и 18. Шнековых нагнетателей 14 и 15. Шнекового дозатора опары – 12 и пульта управления 1. В тестомиссильную машину 19 дозатором 3 подается мука. Из дозировочной станции 2 по трубе 22 подается вода, дрожжи, и молочная сыворотка после чего замешивается опара. Готовая опара непрерывно поступает в шнековый нагнетатель 14, который по трубопроводу 13 подает ее снизу через отверстие в днище в одну из секций конического бункера 4. После заполнения секции бункер поворачивается на угол 60 градусов. Поворот бункера осуществляется вокруг центральной стойки 11 от привода 8 состоящего из электродвигателя 9, редуктора и зубчатых передач. Во время поворота бункера на 300 градусов осуществляется полное брожение пары. после чего секция с выброженной опарой устанавливается над окном в днище бункера для выгрузки опары. При этом освободившаяся смежная секция располагается под загрузку опарой. Выброженная опара шнековым дозатором 12 из бункера подается по трубе 16 в тестами сильную машину 17 для замеса теста. Дозирование опары осуществляется изменением частоты вращения шнека дозатора. В ту же машину дозатором 21 подается мука. И из дозировочной станции 18 все жидкие компоненты – вода, жир, сахарные и солевой растворы. После замеса из тестами сильной машины непрерывным потоком поступает в шнековый нагнетатель 15, который по трубопроводу 5 подает тесто в бункер 6, установленный над тестоделителем 7. В бункере 6 тесто бродит в течение 25-30 минут. Управление работой агрегата производится от пульта управления 1. При горизонтальной с промежуточной площадкой и смешанной компоновках агрегата один рабочий может обслуживать два агрегата. При выработке ржаного теста устанавливается дополнительно трубопровод 20, по которому часть закваски подается на возобновление в месильную машину 19. Тесто приготовительный агрегат l 4 h 13 по конструкции аналогичен агрегату и 8 h 6 и предназначен для приготовления теста из пшеничной муки на большой густой опаре с сокращенным брожением теста. Устанавливается в поточных линиях производительностью до 30 тонн в сутки с печами, имеющими площадь пода от 40 до 50 квадратных метров. Агрегат состоит из шести секционного бункера 4, двух тестомиссильных машин непрерывного действия 11 и 13, с автоматическими дозировочными станциями 5 и 6. Бункер периодически вращается на трех опорных роликах 3. Один из роликов является приводным и вращается от электродвигателя через червячный редуктор и цепную передачу. Бункер с приводом установлен на площадке 2, смонтированной на стойках 1. В месильную машину 11 подается мука дозатором 7, вода и дрожжи из дрозировочной станции 5 для непрерывного замеса опары. Замешанный опарышниковым нагнетателем 18 подается через днище 17 в секцию бункера. После окончания брожения выброшенная пара через отверстие в днище поступает в шнековый дозатор 16, который нагнетает ее по трубопроводу 15, в тестами сильную машину 13. В эту же машину подается мука дозатором 14 и жидкие компоненты из дозировочной станции 6. Замешанное тесто шнековым нагнетателем 12 подается по трубопроводу 8 в бункер 9, где оно бродит в течение 25-30 минут, после чего поступает в тестоделительную машину 10. Бункерный тестоприготовительный агрегат RMK предназначен для приготовления пшеничного теста на большой густой опаре. Агрегат состоит из стационарно установленного 6 секционного бункера 3, двух мессильных машин непрерывного действия 12 и 13, Двух автоматических дозировочных станций 5 и 8. Бункер установлен неподвижно на стойках 1 с площадкой обслуживания 2. Нижняя часть бункера закрыта вращающимся днищем 18, которое укреплено на вертикальном валу 21. Этот вал периодически вращается от привода 4, состоящего из электродвигателя, редуктора и конической зубчатой передачи. Снизу к донищу прикреплена поворотная коленообразная труба 22, которая служит для загрузки свежезамешанной опары. Для выгрузки выброженной опары в днище имеется отверстие, смещенное относительно коленообразной трубы на угол, равный углу смещения одной секции. В результате при периодическом повороте остановки днища, одна из секций бункера загружается свеже. Замешанные опарой и одновременно из смежной секции производится выгрузка выброженной опары. Сильную машину 12 дозатором 20 подается мука, а из дозировочной станции 8 вода и дрожжи для непрерывного замеса опары. Свежевымешанная опара с шнековым нагнетателем 6 по трубопроводу 14 подается снизу через поворотную коленообразную трубу 22 и секцию бункера. После полной загрузки секции днище поворачивается на 60 градусов для загрузки следующей секции, одновременно смещая окно со смежной секцией для выгрузки из нее выброшены опары, поступающие в воронку 16. Далее опара шнековым нагнетателем 17 по трубопроводу 15 подается в тесто миссильную машину 13, куда подается мука дозатором 19 и жидкие компоненты из дозировочной станции 5. Замешанное тесто шнековым нагнетателем 7 по трубопроводу 9 подается в воронку 10, где оно бродит в течение 30 минут а затем поступает в тестоделитель 11. Технические характеристики однобункерных тестоприготовительных агрегатов представлены в таблице на слайде. Внедрение однобункерных агрегатов на хлебопекарных предприятиях дает возможность повысить производительность труда, улучшить организацию производства, санитарное состояние, лучше использовать площади, сократить металлоемкость, повысить экономическую эффективность производства. Тесто «Приготовительный агрегат системы Марсакова» является основной частью завода кольцевой системы Марсакова и предназначен для приготовления ржаного и пшеничного теста из муки первого и второго сорта двухфазным способом. Тесто готовится в Дежах-1 вместимостью 1000 литров, установленных в гнездах жесткого кольцевого конвейера-6 конструкция которого описана далее. Транспортер выполняется из двух связанных между собой концентрически расположенных колец 1 и 2, изготовленных из стали двутаврового или швеллерного профиля, или из железнодорожных рельсов. Кольца устанавливаются на ролике 3, Две или три пары из которых являются ведущими, остальные опорными. Для предупреждения смещения колец ролики выполняются с ребрами. Ведущие ролики приводятся в движение от электродвигателя 4 через редуктор 5 и цепную передачу 6. Привод кольцевого транспортера может осуществляться также от цепной звездочки, которая входит в зацепление с цепью, приваренной к внутреннему кольцу. В зависимости от назначения на кольцевом транспортере могут укрепиться различные грузонесущие устройства, дежи, люльки, сплошной ход и так далее. Достоинствами кольцевых транспортеров является отсутствие холостого хода, простота конструкции, надежность в работе и невысокая стоимость изготовления, возможность применения его в средах с высокой температурой, возможность механизации загрузки и выгрузки изделий. Недостатком этих транспортеров является большая масса конструкции и возможность скольжения роликов, вследствие чего нарушается постоянство скорости движения кольца. Большая часть кольца конвейера заключена в камеру 3 и 9. а на открытых участках кольца установлено 3 тестами сильные машины, 8 для замеса пары, 2 для замеса теста и 4 для обминки, а также держа опрокидыватель 5. Мессильные машины и опрокидыватель установлены на кольце таким образом, что период перемещения дежей между ними соответствует времени брожения опары и теста. Кольцевой конвейер имеет периодическое движение с перемещением на один шаг между дежами. В период остановки кольца одновременно производится 4 операции – замес опары и теста, обминка и Освобождение дежи на опрокидывание от теста, которое по тесто спуску 7 направляется на разделку. По окончанию этих операций кольцевой конвейер перемещается на один шаг дежей. При этом к мессильным машинам и деже-опрокидывателю подается очередные дежи для повторения операций. Достоинством кольцевого агрегата является возможность перехода с одного сорта изделий на другой, без потери времени и без дополнительных операций. Недостатком кольцевого агрегата является отсутствие возможности независимого регулирования времени брожения опары и теста, а также низкий коэффициент использования тестами сильных машин из-за различной продолжительности замеса опары и теста и теста их обминки. Далее в этом видео мы рассмотрим агрегаты для поточного приготовления теста. В этих агрегатах замес опары и теста и брожение осуществляются в стационарных емкостях с одновременным перемещением опары или теста непрерывным потоком вдоль емкости. К агрегатам этого типа относятся агрегаты HTR ХТУД Р3ХТН. В агрегатах для поточного приготовления теста замес опары и теста и брожения осуществляются в стационарных емкостях с одновременным перемещением опары или теста непрерывным потоком вдоль емкости. К агрегатам этого типа относятся агрегаты HTR, HTUD, R3, HTN, FTK-1000, KVT-1000, FMS-400 и M-Flow. Рассмотрим тестоприготовительный агрегат HTR, или как его еще называют агрегат системы Рабиновича, который существует в двух вариантах. С корытообразной емкостью для безопарного приготовления теста и с корытообразной емкостью имеющих два отдельных отсека для приготовления теста двухфазным способом. Первый вариант агрегата предназначен для приготовления теста безопарным способом из пшеничной и ржаной муки на жидких или прессованных дрожжах и заквасках и имеет производительность 15-17 тонн хлебных изделий в сутки. В состав агрегатов входит корытообразная емкость и одна тестомесильная машина h 12 d В тестомесильную машину с помощью дозаторов непрерывно подаются мука, дрожжи и все жидкие компоненты. Замешанное тесто поступает в корытообразную наклонную емкость для брожения. Вражение теста осуществляется при медленном его перемещении вдоль емкости до выпускного отверстия. В целях повышения качества хлеба булочных изделий разработан второй вариант агрегата HTR для двухфазного приготовления теста. Агрегат состоит из двух секционного бродильного аппарата 18, двух миссильных машин непрерывного действия 7 и 13 HD12D с автоматическими дозировочными станциями 8 и 14 и шнекового дозатора опары 23. Бродильный аппарат представляет собой корытообразную емкость 18, разделенную перегородкой 22 на две секции 1 и 2. 2, и установленную наклонно под углом 3 градуса к горизонту. Вдоль емкости расположена на трех опорах вал-19, на котором укреплены два шнековых витка 5 и 21. Вал периодически вращается от электродвигателя 1 мощностью 2,38 кВт и частотой вращения 1440 оборотов в минуту через цилиндрический редуктор 2, зубчатую цилиндрическую передачу, кривошип 3 и храповый механизм 4. Дрожжи, раствор сахара и жир готовятся в аппаратах 10, 11, 12 марок Х14 и Х15D и подаются в автоматические дозировочные станции 8 и 14. Мука для замеса опары и теста подается к дозаторам шнеком 9. В миссильной машине 7, установленной над секцией 1, непрерывно замешивается опара, которая через спуск 6 поступает в первую секцию бродильного аппарата, где она бродит, медленно перемещаясь вдоль емкости под напором шнекового витка 5 и сил гравитации, возникающих в результате наклона емкости. Выброженная опара в конце секции выгружается через отверстие в днище емкости и далее шнековым дозатором 23 по трубопроводу 17 подается в тестомесильную машину 13, куда подается мука дозатором 15 и все жидкие компоненты из дозировочной станции 14. Шнековый дозатор-нагнетатель приводится в движение от электродвигателя 26 мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1400 оборотов в минуту через вариатор скорости 25 и цепную передачу 24. Количество подаваемой опары регулируется изменением частоты вращения шнека дозатора с помощью вариатора скорости 25. В тестомесильной машине 13, установленной над секцией 11, непрерывно замешивается тесто, которое через спуск 16 поступает во второй отсек емкости, где оно бродит, медленно перемещаясь вдоль корыта под напором шнекового винта 21. Выброженное тесто через отверстие в днище емкости, регулируемое шибером 20, поступает в тесто-делительную машину. Время брожения пары и теста регулируется изменением скорости вращения вала 19 с помощью храпового механизма. Угол поворота храпового колеса, укрепленного на валу 19, меняется изменением величины эксцентриситета кривошипа 3. При увеличении эксцентриситета увеличивается угол поворота храпового колеса. И соответственно увеличивается частота вращения вала со шнековыми витками. В результате время брожения сокращается. И наоборот, при уменьшении эксцентриситета кривошипа время брожения увеличивается. Достоинством агрегата является компактность и возможность установки в одноэтажных помещениях. Недостатками затруднение в переходе с одного изделия на другое закисание теста на стенках емкости, невозможность изменения режима замеса и контроля длительности брожения теста. Производительность агрегата составляет до 20 тонн в сутки. Общая вместимость бродильного аппарата 5060 литров, в том числе первая секция 2350, вторая секция 2710. Продолжительность брожения пара трех-до 3 до 4,5 часов. Тесто 1-2 часа. Суммарная мощность электродвигателя 11,68 кВт. Габаритные размеры в миллиметрах 9000 на 3910 на 3825. Установка ХТУД, разработанная инженером Донченко, применяется для приготовления теста на жидких полуфабрикатах. В смесителе 4, куда подаются мука, вода, дрожжи и сырьевой раствор из дозаторов 5,1,2,3, готовится питательная смесь, которая насосом 6 перекачивается в напорную емкость 7. В качестве смесителя используется заварочная машина ХЗМ-300. Далее смесь направляется в емкости 8 для брожения. Выброженная жидкая опара из емкостей поступает в сборный бак 9 а оттуда в дозатор 16 черпакового типа. Замес теста производится в тестомесильной машине 11 непрерывного действия типа Х12, куда дозатором 17 подается мука, дозатором 16 жидкая опара, из дозировочной станции 10 вода и жидкие компоненты. Замешанное тесто шнековым нагнетателем 15 по трубопроводу 12 подается для брожения в бункер 13, который установлен на тестоделителем 14. Тесто приготовительный агрегат R3-HTN предназначен для непрерывного приготовления теста из пшеничной муки 2, первого и высшего сортов на жидких полуфабрикатах. В этом агрегате производится замеса жидкой опары и интенсивная механическая обработка теста, позволяющая сократить продолжительность приготовления жидкой опары и брожения теста перед разделкой, что улучшает качество готового хлеба. В состав агрегата входит пятисекционный аппарат 9 для брожения жидкой опары, мессильная машина 6 для приготовления жидкой опары, Тестами сильная машина 17 с интенсивной механической обработкой теста R3-HTO. Весовые дозаторы муки 7 и 16. В аппарате 9 осуществляется непрерывный процесс брожения опары при сбалансированной подаче свежезамешанной опары и расходе выброженной. Вдоль емкости аппарата расположен медленно вращающийся вал с лопастями. Корпус аппарата имеет рубашку 5 для подачи холодной воды в целях охлаждения жидкой опары при перерывах в работе агрегата. Движение жидкой опары из секции в секцию происходит через переливные трубы 10 с кранами для регулирования количества проходящей опары. Отбор жидкой опары может производиться из любой секции аппарата. Особенностью агрегата является применение дозаторов, устройств и систем регулирования, обеспечивающих наиболее высокую точность дозирования компонентов на всех фазах теста приготовления. Так для дозирования муки применяются ленточные весовые дозаторы с системой автоматического регулирования подачи муки. Для дозирования воды и жидких компонентов применены плунжерные насосы-дозаторы 15, 11, 3, 22, 21, 20, которые приводятся в движение от электродвигателя 1 и оборудованы системой автоматического регулирования производительности с исполнительными механизмами 2. Для повышения точности дозирования жидкой опары установлено специальное устройство 12. Для контроля массы опары и соответственно регулирования ее количества при подаче в тестомесильную машину 17. При отклонении массы опары от заданного значения система автоматического регулирования 13 подает сигнал исполнительному механизму 2, который изменяет производительность плунжерного насоса дозатора 11. Для обеспечения более точного дозирования жидкой опары шестеренный насос 19 предварительно сжимает ее до давления 0,2-0,3 мегапаскаль. При этом газовые включения, находящиеся в опаре, уменьшаются в объеме и частично растворяются. Замес жидкой опары производится в месильной машине 6, куда непрерывно подается мука из весового дозатора 7 в количестве 35% общего количества муки, расходуемые на приготовление теста. Вода плунжерным насосом-дозатором 15 по трубопроводу 8 из темперирующего аппарата 14 и дрожжи плунжерным насосом-дозатором 3 опара замешивается в узком коаксиальном зазоре между неподвижным корпусом машины и вращающимся рабочим органом. Замешанная жидкая опара шестеренным насосом 4 подается для брожения в аппарат брожения 9. Выброженная жидкая опара шестеренным насосом 19 сжимается и нагнетается в контролирующее устройство 12. Откуда плунжерным насосом-дозатором 11 подается через теплообменник 18, в котором она охлаждается до температуры 8 градусов Цельсия. В тестомесильную машину 17. В эту же машину одновременно с опарой непрерывно подается ленточным весовым дозатором 16 мука в количестве 65% общего количества муки в тесте. Растворы соли, сахара и жидкий жир. Плунжерными насосами-дозаторами 22, 21 и 20. Замешанное тесто непрерывным потоком поступает в воронку над тестоделителем для окончательного кратковременного брожения, а затем в тестоделительную машину. Производительность агрегата 1200 кг. Тесто-приготовительный агрегат FTK-1000 применяется при подготовке ржаного и пшеничного теста массовых сортов хлеба. Агрегат работает с применением жидкой первой фазы и интенсивного замеса как первой, так и второй фаз теста. Отличительной особенностью агрегата является применение оригинальных автоматических устройств позволяющих автоматизировать процесс приготовления и обеспечивающих стабильность, консистенцию и качество теста. Агрегат состоит из бункера для муки 1, весового дозатора муки, включающего питающий шнек 2, емкость 3 с датчиками верхнего и нижнего уровней наполнения 5, вибролоток 4 с электролитом, Магнитным вибратором 6 и электрическим датчиком связан с весовым рычагом 7, реагирующим на изменение массы муки на взвешивающем транспортере 8, закрепленном на весовой платформе. Приготовление жидкой фазы осуществляется в дозировочной станции 13, в которую подаются самотеком вода и дрожжи из бачков 10 и 11, и жидкая закваска из бачка 12. Замес жидкой фазы осуществляется в гомогенизаторе 9 интенсивного действия, при частоте вращения вала 400 оборотов в минуту и длительности замеса 40 секунд. Жидкая фаза поступает на брожение в неподвижную цилиндрическую 12-секционную емкость 28 Днище, которые имеет уклон по центру, где установлен 12-позиционный дисковый переключатель 24, работающий синхронно с поворотным переключателем 23 заполнение секций. Выбратившая опара перекачивается двумя шинека-насосами 25 в бачок 12 для приготовления жидкой опары. 22, в охладитель 20 и дозатор жидких компонентов 17. К последнему подается из производственных емкостей 16, 15, 14, вода, солод, соль, а также мука. Замес теста осуществляется в машине интенсивного действия 18, снабженной водяной рубашкой 19, Замес теста осуществляется при частоте вращения вала машины 200 оборотов в минуту и длительности замеса 60 секунд. Из тестомесильной машины тесто выпрессовывается в виде жгута и поступает на ленточный конвейер 27, играющий роль бродильной емкости. Длительность брожения теста на нем 12-20 минут. Управление работой агрегата осуществляется с центрального пульта. На пульте вынесены указатели уровней, меров, положения регулирующих клапанов, указатели потребляемой мощности тестами сильной машины, указатели температуры опары, теста и другое. В коммуникациях имеются клапаны 26 и 21 для возврата жидкой опары и переполнения расходных баков. Техническая характеристика агрегата представлена в таблице на Слайде. Агрегат приводен для работы на однофазном процессе с применением 3-4% прессованных дрожжей. При жидкой опаре дрожжей расходуется от 0,4% до 1%. Тестоприготовительный агрегат КВТ-1000 предназначен для приготовления теста на жидкой фазе из ржаной и пшеничной муки. Агрегат имеет оригинальную бродильную емкость 1 разделенную радиальными перегородками на 12 секций. Емкость неподвижна, а перемещение массы в бункере осуществляется за счет периодического вращения внутренних перегородок с резиновыми уплотнительными окантовками. Вращение осуществляется с помощью электродвигателя 2 и червячного колеса 3 с 12 упорами по числу секций, над которыми установлен конечный выключатель 4. Разгрузка секции бункера от созревшей опары осуществляется с помощью шестеренчатого насоса 5, снабженного индивидуальным приводом с редуктором. Приготовление питательной смеси осуществляется в оригинальном смесителе 21 с индивидуальным приводным электродвигателем 23. Подача питательной смеси осуществляется шестеренчатым насосом 24, приводимым в движение через вариатор скорости от электродвигателя 22. Подача муки осуществляется специальным дозатором 9 периодического действия. Дозатор муки включает цилиндрическую емкость с датчиками верхнего и нижнего уровня 10 и мешалкой 8 которая через донное отверстие высыпает муку на вибрационное сито 7 с магнитным уловителем 11. После контрольного просеивания мука поступает в весовой бункер 6, снабженный весозадающим устройством 12. Емкость бункера имеет откид откидное днище с электромагнитным приводом. Разгружается весовой бункер через коническую емкость, заканчивающаяся прозрачной пластиковой трубой, позволяющей визуально контролировать подачу муки. Дозировка жидких компонентов в смесителе и месильную машину осуществляется в центральной дозировочной станции 14, оборудованной 8 ротационными насосами. Выброженная жидкая фаза поступает в смеситель 20, откуда подается в тесто месильную машину 18 и смеситель 21 для приготовления питательной смеси. Мука в тестомесильную машину подается дозатором 19. Все жидкие компоненты поступают в смесители через бачки 13 и 17. Из тестомесильной машины замешанное тесто в виде ленты 16 подается ленточным транспортером 15 в закрытую камеру брожения состоящую из двух ленточных транспортеров, расположенных один под другим. Бразильная камера ограждена колпаком из оргстекла и устройством для автоматического поддержания оптимальной температуры и влажности среды. С ленты тесто снимается специальным устройством и подпрессовывается вальцами в ленту. Скорость перемещения транспортеров регулируется. Технические характеристики агрегата представлены в таблице на слайде. Тесто приготовительный агрегат FMS 400 фирмы Vernon in the Federer выпускается двух размеров производительностью до 2000 и до трех кг в час что позволяет комплектовать ими линии с печами площадью пода от 50 до 150 квадратных метров. Агрегат универсальный и обеспечивает выработку теста широкого ассортимента из ржаной и пшеничной муки с применением жидкой опары. Агрегат состоит из 6 цилиндрических емкостей. 1 для брожения жидкой опары. Емкости снабжены индивидуальными пропеллерными мешалками 2. Для разгрузки емкостей служат трубы 3 и насос 4. Питательная смесь для жидкой опары готовится в смесителе 11, куда поступает мука из емкости 5, через ворошитель 6 и шнековый дозатор 7, вода и третья часть зрелой опары. Питательная смесь поступает в бродильные емкости, где бродит в течение 140 минут. Две трети части зрелой жидкой опары идет на приготовление теста. Замес теста осуществляется в тестомесильной машины интенсивного действия 14, куда подается жидкая фаза с помощью шнекового дозатора 12, мука и прочие жидкие компоненты. Дозирование жидкости осуществляется дозировочной станцией 13, рассчитанной на три компонента. Жидкости дозируются по объемному принципу поршневым дозатором. Изменение отдельных доз осуществляется путем изменения эксцентриситета приводомерных поршней. Жидкости готовятся и темперируются в специальных емкостях 10, 8 и 9. Замешанное тесто выпрессовывается из машины через цилиндрический мундштук на ленточный транспортер 15, который подает тесто в бродильную камеру, представляющую собой корытообразный ленточный транспортер 16, где тесто бродит около 20 минут. Особенностью системы дозирования компонентов является то, что при изменении производительности Тестами сильной машины автоматически изменяется подача жидких компонентов в соответствии с заданной рецептурой. Это достигается путем установки единого привода к тестами сильной машины и дозаторам. Изменение производительности машины осуществляется вариатором путем изменения частоты вращения валами сильного органа от 48 до 176 оборотов в минуту. Для контроля соблюдения рецептуры на дозаторе имеются магнитные вентили, позволяющие отбирать пробы без остановки машины. Техническая характеристика агрегата представлена в таблице на слайде. Тесто-приготовительный агрегат M-Flow. Нашел применение при выработке пшеничного формового хлеба по специальной рецептуре с использованием жидкой фазы, называемой преферментом. Для приготовления префермента расходуются от 5 до 30% муки, от 5 до 7% сухого молока, 5-7% сахарного сиропа, 2,5% прессованных дрожжей. Ферментный препарат, питательный субстрат для дрожжей и некоторые другие добавки. Питательная смесь готовится в смесительной емкости 1 и насосом 2 перекачивается в бродильные емкости 3, снабженные мешалками и термостатирующими рубашками, поддерживающими температуру от 30 до 32 градусов Цельсия. Длительность ферментации 2,5 часа. Затем к преферменту добавляют сахар из бачка 4 и направляют на дображивание в емкость с горизонтальной мешалкой 5. Затем продукт перекачивается в расходный бак постоянного уровня 14, проходит охладитель 13 и направляется в тестомесильную машину интенсивного действия 9. В месильную камеру подаются из бункеров 10, 12 и 11. Соответственно, остальная мука, соль и шортинг. Затем тесто насосом 8 подается по трубе в пластифицирующую тестами сильную машину, которая совмещена с тестоделителем 7. Сформованные тестовые заготовки поступают в металлические формы, расположенные на транспортере 6. Производительность агрегата от 2 тысячи до 3200 килограмм в час. элементы расчета тестоприготовительных агрегатов Расчет однобункерных тесто приготовительных агрегатов. Расчет заключается в определении вместимости и размеров бункера для брожения опары или закваски и воронки для теста. Расчет бункера для брожения опары или закваски ведется исходя из часового расхода муки на приготовление теста. Формулы для расчета и расшифровка обозначений представлены на слайде. Часовой расход муки на приготовление опары и на приготовление закваски рассчитывается по формулам на слайде. Ритм загрузки, разгрузки секции. В минуту зависит от занятости секции под брожением и числа секций бункера. Количество замешанной муки для заполнения одной секции опарой, включая и муку, находящуюся в жидких дрожжах, и вместимость одной секции рассчитывается по формулам на слайде. Общая вместимость бункера в литрах рассчитывается по формуле на слайде. В случае, если емкость стандартного бункера недостаточна, допускается ее увеличение путем следующего расчета. Зная необходимую вместимость бункера и задаваясь радиусом или высотой цилиндрической части бункера, можно определить размеры бункера. Как известно, общий размер бункера в кубометрах – это сумма объемов цилиндрической и конической части бункера. При этом объем цилиндрической части бункера рассчитывается как площадь основания на высоту цилиндра. А расчет конической части бункера проводится по формулам, представленным на слайде. Для обеспечения нормального движения пары или закваски в конической части бункера при выгрузке из бункера Угол должен быть не менее 50 градусов. Соотношение объемов бункера для брожения опары или закваски обычно принимается равным 1,6-1,65. Тогда, пользуясь этим соотношением, запишем формулы, которые представлены на слайде. Откуда выразим общий объем бункера? И из общего объема бункера выразим общий объем цилиндрической его части, который составит 0,616 общего объема бункера. Изменять стандартный объем бункера рекомендуется путем изменения высоты цилиндрической его части. Изменение высоты в метрах определяется по формуле на слайде. Необходимый объем воронки для теста над тестоделителем рассчитывается по формуле представленной на слайде и зависит от продолжительности выражения теста, которое обычно принимается равной от 25 до 40 минут. Выполним примерный расчет исходя из следующих данных. Рассчитаем объемы размеры бункера для приготовления пары при выработке батонов из пшеничной муки первого сорта на большой густой опаре при выпечке на печи ПХК-25 производительностью 700 кг в час. Исходные данные представлены на слайде. Вначале проведем расчет бункера для брошения опары. Определим часовой расход муки для приготовления теста. Часовой расход муки на приготовление опары. Ритм загрузки секций в минуту. Количество замешанной муки для заполнения одной секции опарой. Вместимость одной секции. Общую вместимость бункера. Для приготовления опары выберем ближайший по емкости тестоприготовительный бункерный агрегат l 4 h 13 И рассчитаем объем воронки для теста над тестоделителем который составит приблизительно 1 кубометр. В этом видео мы рассмотрели агрегаты для непрерывного приготовления теста, которые разделяются на две группы. Агрегаты для порционного приготовления теста и агрегаты для поточного приготовления теста. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления и все уведомления в колокольчике. Поделитесь видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.